Привет! Добро пожаловать на канал партнерская сеть MyLead. Сегодняшнее видео будет отличаться от других, потому что мы снова делаем нечто особенное. И я хочу забрать себя с собой. Сейчас мы находимся в офисе MyLead в Познане, но совсем скоро мы отправимся в короткое путешествие. В этом году мы преследуем две цели. Часть денег, 4000 злотых, это примерно 900 долларов, мы отправим на помощь Украине. А оставшаяся часть денег пойдет с нами в приют для бездомных животных в Азорок. Это возле Познания в Польше. Акция этого года стала кульминацией компании Digital for Ukraine, в рамках которой Майлит вместе с арбитражниками и партнерами собирали средства для помощи Украине с февраля этого года. Сборы, организованные нами на платформах Щепамага, GoFundMe и в панели Викмастера собрали в общей сложности 11 тысяч, сотен, 51 доллар и 42 цента. Мы благодарим всех участников за их поддержку. В этом году мешок MyLit превратился в мешок с кормом, а если быть точнее, в банки с кормом. Ну, неважно. Вот они. Некоторое время назад мы связались с приютом, чтобы узнать, в чем они нуждаются в данный момент. Очень большой спрос был на специализированная корма, поэтому мы закупили в соответствии с рекомендациями работника приюта. И, похоже, у нас есть все, что нужно. Прежде чем мы зайдем, то небольшое сообщение. Если ты тоже хочешь помочь, например, Украине или бездомным животным, то все ссылки находятся в описании к этому видео. В описании к этому видео я оставляю ссылки на сборы средств, в которых ты тоже можешь поучаствовать. Но на этом все, и нам пора возвращаться домой.